Всем доброго времени, друзья. С вами Веном. Мы вновь на борту Гипериона, у звездной карты, И перед нами осталась последняя планета. Самый злейший наш враг там на ней, это Чар. Командир, все готово к последней операции. К наступлению на главной улей зергов на Чаре. Когда операция начнется, отступать будет поздно. Проверьте готовность солдат, командир. Близится решающая битва. Я полностью подготовился в прошлый раз, все улучшения в арсенале, которые мне нужны были, я сделал, всех наемников, которых я хотел, я набрал, и, в общем-то, вот перед нами чар. Ну, давайте окунемся в этот, в этот жесткий, жестокий мир. После начала вторжения вы уже не сможете покинуть чар, чтобы выполнить задания на других планетах. Вы уверены, что готовы? Ну да, у меня больше нет других заданий, поэтому, конечно, готов. Давайте посмотрим. Высокая убита Чара Чар. Если бы ад существовал, он был бы здесь. Океаны огня, тектонические штормы и атмосфера, сжигающая человека заживо. Но мы все предусмотрели. Поведение зергов нельзя предусмотреть, генерал. Они не впишутся в ваш стройный план. Я возглавлял пять операций против Роя. Мы держали фронт, пока ты и твои дружки-террористы отсиживались в укромном уголке. Нам всем известно о ваших победах, генерал. Я пригласил командира Рейнера помочь нам... с непредвиденными обстоятельствами. Похоже, ты уже все распланировал, малыш. Я слишком много вложил в это дело, чтобы рисковать. Кстати, следующий этап вам особенно понравится. Валерия, мне только что сообщили, что ты взял половину плода. Не изволишь объясниться? Отец, я совершу то, что тебе так и не удалось. Сегодня я держу верх над Королевой Клинков и установлю мир во всем Доминионе. Тогда люди увидят, что я твой достойный преемник. Ты очень смышленный, сынок, но не прыгай выше головы. С чего ты взял, что у тебя хватит опыта? А он не один, Арктур. Рейнер. Не знаю, на какой помойке сын тебя раскопал, но думаю, даже тебе ясно, что эту туличную тварь уже не спасти. Как и тебя. Это мы еще посмотрим. А когда все закончится, нам с тобой будет о чем побеседовать. Больше большем я и не мечтал. Ты ведешь опасную игру, сынок. Принц Валерия, приближается волна зергов. Как уже? Всем покинуть мостик. Мне предстоит битва. Мы будем все внизу, парни. на напролом бесполезно. Она просто играет с нами, как кошка с мышкой. Зато мы еще живы. Правда, отряды, которым удалось высадиться на поверхность планеты, разбросаны далеко друг от друга. Думаете, смерть худшая, что может случиться с вами? Скоро вы все станете частью Роя. И будете служить мне. Мозги запудрить пытается. Не поддавайся, старик. Если мы хотим выполнить задачу, то надо собрать как можно больше выживших. Командир, отряды доминиона продолжают высадку, но все они сильно потрепаны и сразу попадают в окружение. Хорошо. Идем спасать их поджаренные задницы. Нужно сколотить отряд, способный к сопротивлению. Иначе Терган нас в порошок с отрядом. Хм, ясно. Врата Ада. Задание. Услуги наемников особенно актуальны при выполнении задания, в которых количество доступных ресурсов и припасов ограничено. Хм. Я бы так не сказал, потому что эти наемники, черт возьми, стоят больше, чем обычные отряды. Так что, выходит, я потрачу, возможно, больше ресурсов на этих наемников, но при этом я буду иметь меньшую огневую мощь, чем от отрядов, которые я найму сам. Отправьте всю свою армию на освобождение Ворфлода. Возвращение на базу вам не потребуется. Интересно. Так, сейчас давайте сначала мы... Недостаточно энергии. Ставьте быстрее все здания. Бригады. Так, Банди, укрепляем позиции. Так. Мэтт, давайте добываем. всех десантных капсулах, которые прибывают если мы доберемся до них быстрее зергов и спасем солдат, то у нас будет шанс прорваться. Слушайте, у меня же есть, кстати, вот эта штука. Ее можно сейчас будет установить, чтобы она защищала нашу базу. Одна из капсул через несколько секунд вот рядом с вашим текущим местоположением. Так, давайте. Хорошо, все сюда. Вы должны найти их, прежде чем это сделают зерки. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Так, давайте все вперед. Сука, взял, добился. -таки. Приветствую, ребята. Себя. Присоединяйтесь к нам, будем искать вашего генерала. Так точно, Сам! Так, давайте все с сюда. Ой-ой! Ну давай. Откуда Как барашка на бойню. Не слушайте ее. Не отвлекайтесь, и мы выберемся отсюда живыми. Так, ставка давай-ка тут не тоже этот штуку. Добывайте виспен мне, нужен очень виспен. Так, больше людей. Есть Недостаточно. АСМ готов. Давайте здесь еще. Сэр, я обнаружил недалеко от вас десантную капсулу. Будет... Так, сейчас пойдем туда. Отлично, чуваку нельзя выйти вообще. Так, куда ты идешь, ёма? Иди отсюда. База атакована. Почему бы и не? Вперед, Так, отлично. Так, ставьте еще одни казармы. Что происходит? Оставим здесь Сюда давайте кого-то эту штукенцу. Так, у нас, кстати, скоро у можно не будет не вызывать, не уже не вызывать уже войска Кому с воздуха. десантный так. Давай, давайте все сюда Бегу, марш! тут что у нас ага. там неплохие войска блин глупо потерял танчик вот поставь-ка еще одну Такую турель. Блин, надеюсь, войска-то могут обходить. Вот непонятно тут. Давай, удиви меня! Вооружен, я пасен! Почему? Ладно, давайте, вперед. Пополняю! Отлично! Отправьте этот завод на базу и начинайте производство. Так, давайте поднимаем Откуда его, в воздух, ставьте вот здесь вот. так установите здесь и здесь еще Понятно. так что их прям очень много понабежал Идет на посадку рядом с базой. Давайте идем помогать им. У нас появился, кстати, наверное, уже и... Да, можно вызвать. Можно вызвать крейсер. Отлично, возьми из Деда Джексона. Сейчас мы вместе с ним нападем. Гости пожаловали. Но это будет несложно, в принципе. Нам сейчас главное укрепить базу. Если нам время дадут, надеюсь. Теперь нам нужно собрать все силы и попытаться спасти Ворфилда. Ворфилду недолго осталось. Мои питомцы уже идут за ним и его людьми. Так, давайте-ка поставим. Вот это и вот это. Блин, нифига не их там. Не Блин, все равно выдерживают мои базы. Вот это жесть, ребят, вы, конечно, мощные. Так, а, о, у нас давай еще давай. и танки появились. Отлично, отлично. Столько вот сидеть, ты, этого нет. мне не хватало. А, кстати, мы так и не помогли чувакам, да. Давай, Они сразу. там умирают, а мы им не помогли. Так, союзников база атакована, ну, что ж поделать. О, Нет, выходит. не тут ставь, вот здесь Сэр, в вашем секторе еще одна капсула. Так, отлично, еще одна капсула. Никогда лишней не будет. Так, давайте собираемся здесь, сейчас пойдем помогать им. Problem. Поддержка авиации как раз... Ну, что там их вода? так много, что ли? Надо переправить космопорт на базу и начать производство. Времени. Ох! Сколько брудов, жесть. Да. Брудов сильно много оказалось. Слишком много. Кстати, а что здесь, если База мы пройдем, снижение. будет? Атакована. База атакована. База союзников атакована. База соед... Очередная капсула заходит на посадку. Войска союзников атакованы. Месторождение минералов вырабатывается. Отлично. Ну, уходите отсюда, давайте. База союзников атакована. Давай, удиви меня. Нифига у вас тут? База атакована. База союзников атакована. Давайте поможем ребятам. Доктор, вызывали? Торопись. На связи. Не торопись Ладно, пойдемте через базу, короче, двигаться уже к Керриган Мы вот здесь можем пройти, судя по всему Называем кабанов, называем еще э, юниты Кстати, да, мы могли бы построить даже вот что ну и все, давайте двигать. Посылайте Кстати, Вы еще какие-то эти мне голиафов дали. Выживали? Неплохо. Голиафы Вы никогда лишь не станут. Приборы фиксируют множество десантных капсул, которые входят в атмосферу. Боюсь, у вас не хватит времени, чтобы спасти всех доминионцев. Вокруг слишком много зерков. Здесь. Сделаем, что сможем. Но добраться до всех и правда не получится. Знаете, что мне нужно? Да, я думаю, вы догадались, что мне нужно. База, мне нужен мех. <laughs> мне нужен мой любимый мех. Бонаши И атакованы. еще мы сейчас нашли Линита, Отлично. Атакована. Ой, что-то тут прямо лаги какие-то у меня начались. <laughs> Жесть какая-то. Блин, блин, блин. Атакованы. Нет, танк, уезжай. Войска союзников атакованы. Так. Блин, все равно очень мало. Черт возьми, мы не успели спасти ребят. М -м, плохо. Но я заберу все, что мне надо. Так, давайте подходить, короче, к Ворфилду. вызывали База союзников от месторождения. Танк на месторождения давайте всех сюда. новая группа десантных капсул. Что-то мы не туда, Но видимо. будет слишком опасно пытаться спасти всех. Союзников? Где еще? Ну до... да, далековато. Далековато весьма. Я уже заждался. Куда Командир, последние отряды Доминиона высадились на Теперь помощи ждать неоткуда. Давайте помогаем минералов... Торы, блин, а там что у нас? Там Улучшение... два ботокрузера Быстрее Путишено. туда О, не База Блин, жесть они прямо его выносят и все что ли можно только один юнит вызывать серьезно дерьмо собачий а -а какая-то жесть Давайте быстрее сюда переходим. Тут моя войска держится еще, да? Ну да, нормально держится. Давайте передислоцируемся. И идем в атаку на Керриган. Надо дождаться наших подкреплений. Так, у меня же еще есть завод. А, требуется арсенал, блин, для постройки. Давайте сюда. Че? Зре? Ты ч смеешься? Мы всех вас сейчас выгруем здесь Ублюдки Все, у меня наемников, кстати, не осталось Ой, сколько вас много Блин очень мало минералов. А, Давайте-ка подниму я базу. Сюда перенесу, попробую. Если нас там не уничтожат, конечно же. Так, что стоим-то, блин? Великолепно, ребята. Идите к папочке, ублюдки. Идите к папочке. База атакована. Вот его корабль. Если нам повезло, то старик Ворфилд еще жив. А, это все задание было, серьезно? Ну блин, я одну капсулу не спас. Вот. Но я вот так и знал, что тут есть задание, связанное с этими спасательными капсулами. Э, ну ладно, задание было, кстати, очень несложным, да. Надо было, главное, укрепить базу, потому что прям жестко рашили, рашили, рашили. Но вот из-за того, что я там поставил вот эти вот штуки, останавливающие вражеские войска, вот это реально меня спасло. Там просто все войска стакались и их уничтожали мои моряки, словно целились они в цели, в тире. Короче, все прекрасно сложилось. Так, ну что ж, теперь мы, видимо, на чаре будем нашу базу держать. Потому что уже все нам же сказали, что это последний раз к нам на гиперионе находились. Черт. Слышал, вам нужна помощь? Мы прибыли, как только смогли. Ну, генерал, отдохнули, хватит. Ах ты ловкий сукин сын. Ты последний, кого я ожидал здесь увидеть. Э, простите, что прерываю, но местные все никак не успокоятся. Спасибо, что спасли, но, надеюсь, вы тут не одни. Генерал, у меня всегда найдется туз в руке. Может, ты и чертов пират, Рейнер, но сегодня ты спас моих ребят. Я этого не забуду. Это было не так уж и сложно. Да, согласен. Это было easy. Даже не думал, что на Чаре враги окажутся более слабы, чем в других планетах. О, вот это лагерь. Ха-ха-ха. Mm -hmm. Прям... Полевой лагерь, и причем же летают зерги рядом? Какого хрена, ребята? Держите фронт. Оружие к бою, Джимми. Этих уродов тут целая туча. Это величайшие сафари в галактике. Не хочу обламывать тебя, Тайкус, но нам пора двигать в район главного улья. Не лучший план, старик. Они прут из воздуха из-под земли. При таком раскладе мы никуда не двинем. Умеешь поддержать, Тайкус? Да уж точно, Тайкус, ну ты даешь. Как самочувствие, генерал? Ух, чертов яд. Велел медикам ампутировать руку, чтобы скорее вернуться на фронт. Только вот никак не приду в форму. Решил передать командование тебе. Я все понимаю. Трудно вам трудно Эх сынок это все цветочки по сравнению с тем что тебя ждет чтобы добраться до главного улья тебе придется выбрать между атакой наземных или воздушных сил времени на все не хватит не волнуйтесь генерал с зергами я справлюсь а вы давайте-ка отправляйтесь на корабль и лечитесь это приказ. Подойди, послушай меня, интересно, достижение получил даже. Так, ну что, вроде больше ничего у нас здесь нет. А, нет, подожди, тут есть новости. В эфире Кейт Локвилл на канале ЮНН. Ошеломляющая новость. Зерги отходят на чар. Пока что они не собираются покидать завоеванные миры, но большая часть пришельцев уже направилась к огненной планете. Что это может значить, Кейт? Пока неизвестно, Донни. Мы будем держать вас в курсе происходящего. Зато мне известно. Ничего хорошего. Да, Карриган, видимо, почувствовала, что ей весьма <губ> будет дальше тяжело воевать одной, поэтому она призвала своих слуг обратно домой. Кстати, мы здесь можем тоже нанимать, но у нас нету кредитов. Вот в чем проблема. Мне за задание, видимо, уже ничего не дают. И поэтому смысла вот от этих всех ячеек уже нету никакого. Так что... В общем-то так. Какие у нас дальше есть задания интересно? Благодаря вам мы смогли расчистить посадочную площадку. Генерал Ворфилд считает, что прямая атака на главные улей в данных условиях станет чистой воды самоубийством. Чтобы повысить шансы на победу, мы должны подорвать воздушную или наземную оборону зерков. Хм. Так, что, видимо, здесь, что ли, опять будет выбор, почему или-или, или мы должны сначала одно, потом другое сделать, ну, короче, я не знаю. Ладно, что ж, надеюсь, вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, был с вами Веном, следующее задание задании чудовище. увидимся, всем пока, удачи.